здравствуйте в эфире школа студии киры соболь и время для лунных вешек или лунного гороскопа на период с 4 по 16 августа 2021 года прекрасная неделя полна приятных сюрпризов и неожиданных подарков помимо сияния прекрасных лунных дней в эти дни будет празднование в честь иконы пресвятой богородицы всех скорбящих радостей с агрошеками, также дни чистые и наполненные памятью таких святых, как Серафим Саровский и Сергий Радонежский. Каждый день несет свою информацию, действий, помогает исполнить свои желания, моления, планы и идеи. С сегодняшнего дня следует немного успокоиться, не впадать в состояние куража. Это может привести к разным травмам, физическим и психологическим. Чтобы снять напряжение, займитесь домашними делами, погуляйте, послушайте спокойную медитативную музыку. Будут проявляться необузданные силы, желания и амбиции. Вас иногда будет заносить, вы можете начать хвалиться тем, чего не сделали. Будет искушение выдавать желания и мечты за сбывшиеся. Люди будут это чувствовать и негативно реагировать, что может привести к ссорам и скандалам. Ваши близкие также подвержены этим энергиям, и вы можете также негативно реагировать на чью-то похвальбу. В эти дни можно продавать. Можете продавать свои услуги. Вещи, те, которыми уже не пользуетесь. Возможно, вы хотите поменять мебель. Возможно, у вас есть излишки овощей. Вы можете это продать. Неделя работы. Несмотря на уходящую луну, хорошо совершать прогулки, хорошо налаживать отношения с теми, с кем вы в ссоре. Время подведения итогов в месяц. Информация будет приходить, но она может быть ошибочной. Отслеживайте все счета. Могут быть неверные даты, цифры. Будьте внимательны при заполнении документов. И внимательно проверяйте и сами, если заполняете свои документы. 7 августа. Хорошо заниматься домашними делами хорошо общаться с друзьями близкими не делайте никому никаких прогнозов будьте осторожны с обещаниями не бросайте слов на ветер хорошо доделать дела которые отложены в долгий ящик 8 августа 0 день золотого лотоса день зачала и ментального выстраивания своего будущего. В этот день в школе студии пройдет денежный портал зажимки. Все желающие могут пройти его вместе с единомышленниками и мастерами. Портал пройдет в телеграм-канале. Общие намерения помогут вам избежать ошибок, неверных слов и действий. Время зажинок помогает озазнать свои планы, отделить ложные мысли, намерения от истинных и осознать, каковы на самом деле ваши планы, насколько выгодны идеи, понять, в том ли направлении вы идете, чтобы все желания исполнились. Создавать свои планы можно только в реальности. В ментальном мире нет денег. Здоровья, любви. 11 августа прекрасный день, чтобы подумать о своих ошибках, о греховности, о самооценке, насколько она верна, может быть, она завышена или значительно занижена. День прекрасен для избавления от негативных программ, блоков из глаз, зависти. Сны в эти сутки неприятны, предсказывают опасность. Будьте осторожны, если сон был страшным, вы проснулись в плохом настроении и самочувствии. Обязательно смойте линии расцеты и омойтесь наговоренной водой с макушки до пятны. 13 августа. В эти сутки важно найти время для себя. Обыть в уединении, размышлять о себе, о своих желаниях, об окружении, без критики, без ерничания, подумать о своих планах, действиях, все ли вы верно делаете. Луна набирает силу и будет силы в вас, поэтому значимы мысли и слова, что думаете и говорите, в первую очередь относительно себя. Прислушивайтесь к своим ощущениям и чувствам. 16 августа. Будьте осторожны и внимательны. День обольщения, лжи и суетности. Легко впасть в греховность и принять лезть за правду. За новые дела в этот день не стоит браться, увязните в проблемах, приняв неверные решения. Нельзя смотреться в зеркало, сплетничать, клеветать и строить козни другим людям. Бумеранг будет запущен и вернется, ударив очень болезненно. Сфера здоровья. Будет взбудоражен, будет бессонница. Вы будете рассеяны, раздражительны. Займитесь бытовыми вопросами. Не делайте большой уборки, но начните делать те дела, которые вы любите. Если любите готовить, приготовьте близким вкусные блюда. Или переберите вещи на полках. Приведите обувь в порядок. Эти дела не требуют большого размышления. Руки делают, а голова отдыхает. Перегружена нервная система, кровеносная. Можно заняться зубами очистить от зубного камня, заняться деснами. Сфера любви на этой неделе проснется наш внутренний провокатор. Вы будете подкалывать, вас тоже будут кусать. Связи обоюдные, и вы будете кусать близкий. Причем вам будет казаться, что вы не сказали ничего обидного, а близкие будут плакать замкнут следите за своими словами особенно если шутите или подначиваете тех кто слабее младших сродников. больше слушай говорите только в узком кругу если хочется посплетничать о ком-то помыть кому-то кости ваши слова могут быть переданы адресату. Сфера денег. Крупные сделки не совершайте в конце лунного месяца, но можно продать ненужное от чего хотите избавиться. Не тратьте деньги на большие крупные подарки. Лучше это сделать через неделю. Деньги будут потрачены, человек не будет рад подарку, что вызовет негативную реакцию у вас, что может привести к ссорам и затяжному конфликту. Славянская руна периода радуга. Руна дороги, пути, руна удачи и благодать открытие новых возможностей, вершения плана. Радуга это кратчайший путь от желаемого, от планирования от начала начала от точки А до точки Б, точки свершения планов, получения желаний и одухотворения. Радуга это обед Бога, который дал человеку все, что нужно для жизни. Радуга это высокий небесный мост который соединяет два берега реки жизни, желаний. Если вы видите. В эти дни радугу после дождя, то обязательно загадайте желание. Радуга – это путь, путешествие, максимальное приближение желаемого, в том числе и с помощью магии, вмешательства богов. Это установление контакта и радость от общения, успешный итог мероприятия. Дорога ⁇ это состояние движения между порядком и хаосом. У дороги нет начала и конца, но есть источник, точка первого шага и итог. Известный девиз ⁇ Делай, что должен и будь, что будет ⁇ отличная иллюстрация Круни Радуга. У радужного пути есть сердце и ведет Руна к камню алтырю она дает гармоничное воздействие огня и воды, света и тьмы дня и ночи. Все стремятся познать путь в радуге, остаться же жить на радуге невозможно, ибо этот путь открывается богами в конкретное время для конкретной цели. Найти нужные и всегда актуальные для себя знания вы можете, ознакомившись с информацией, опубликованной ранее. Подписывайтесь на страницы в социальных сетях и телеграм-канал. Делитесь информацией. Ставьте лайки и пишите комментарии. Особенно если у вас вопросы по тем или иным темам. На этом я с вами прощаюсь. До встречи на классах мастеров и вебинарах. Всего вам доброго.